Всем привет! Сегодня в этом ролике мы поговорим с вами о топ лучших фишках для пользователей Инстаграма, которые можно использовать в 2020 году. Запустите Инстаграм на своем iPhone и мы начинаем! Поехали! Ну а ко всему прочему, еще можете подписаться на мой Инстаграм, там много чего интересного и даже несмотря на то, что всякие с публикации выходят редко, я обещаю, что если вы прямо сейчас подпишитесь по ссылке в описании, то буду постить крутой контент специально для своей новой аудитории. Надо тысячу подписчиков набрать. AnyTrends это классный и уникальный в своем роде файловый менеджер для вашего iPhone. В последнем обновлении в AnyTrends добавили действительно классную фишку, а именно резервное копирование ваших чатов и всего мессенджера WhatsApp. Также есть полезная функция, которая позволяет копировать данные из WhatsApp на одном iPhone и прямиком переносить их сразу же на другой. Благодаря этой утилите вы можете создавать резервную копию вашего устройства без подключения телефона к компьютеру, расставлять иконки приложения на рабочем столе вашего iPhone по различным тематикам, вроде цвета, названий и так далее, а также, что немаловажно, делать кастомные резервные копии вашего устройства, выбирая для резервного копирования только то, что что вам действительно необходимо. Утилита обладает огромным количеством базовых бесплатных функций, которые вы можете опробовать прямо сейчас, скачав ее по ссылке из описания к этому видео. Приятного использования. Если вы хотите вместить несколько фотографий в одну Stories, как вы видите прямо сейчас на своих экранах, то для этого нам нужно выполнить следующее. Делаем фотографию, которая будет нашим фоном, или выбираем ее из галереи. Затем переходим в вашу фотопленку, выбираем одну фотографию, нажимаем копировать, возвращаемся в Instagram, кликаем один раз по экрану, после чего появляется меню для вставки текста кликаем еще раз и нажимаем вставить размещаем фотографию как вам нравится и проделываем процедуру с фотками еще раз украшаем нашу stories и все готово у вас есть сохраненный stories в разделе подборка тогда вы можете установить на каждую из них превьюшку привлекающую внимание других пользователей достаточно зайти в подборку нажать на функцию изменить обложку и нажать на иконку картины слева выбираем любую фотку из галереи и сохраняем немногие знают но чтобы находить вас в инстаграме быстрее можно создать собственный инстаграм-визитку. Чтобы придать ей уникальности, вы также можете выбрать один из нескольких вариантов дизайна. Если вы только что выложили публикацию к себе в профиль, можете сразу же, тут же, опубликовать ее из своего профиля прямиком в сторис, чтобы привлечь внимание ваших подписчиков. Но, между тем, хочу напомнить для старых и новых зрителей, это, конечно же, не про возраст. Простите. Что у меня есть второй канал, на котором есть снимаю шуточные видео в формате, короче говоря, и от первого лица. Ссылочка также есть в описании, можете подойти, перейти, подписаться. Зачем подходить? Если можно просто перейти и подписаться. Простите, пожалуйста. Я исправлюсь. Честно. Чтобы снять что-то интересное и при этом не держать ваш палец все время на экране во время записи видео, достаточно запустить сториз и выбрать самую конечную опцию «Свободные руки». Для того, чтобы найти интересные фильтры для вашего аккаунта в Инстаграм, достаточно выбрать одну из базовых масок, назовем это так, кликнуть на название эффекта, затем перейти в меню Browse Effects и выбрать огромное количество различных вариантов по разным тематикам. Если вы хотите скрыть то или иное уведомление из меню уведомлений в вашем аккаунте, достаточно просто сделать свайп справа налево по любому из уведомлений и скрыть его. Обязательно пишите в комментариях, какая фишка из этого видео вам понравилась больше всего. И если вам нравятся ролики в подобном формате про фишки из различных приложений, соцсетей и так далее, опять же, пишите об этом всем в комментариях, буду знать и буду делать такого контента еще больше. Спасибо за просмотр и совсем скоро увидимся. До новых встреч, пока! Камеру-то не надо бить.